Лиды хорошие. Очень много достойных лидов. Да, конечно, они все не, не готовы прямо вот сегодня деньги переводить уже на счет и покупать дом. Но они прям, вот, прям все вот такие ближе к горячим. То есть заинтересованные, с ними общаются, там, следуют информацию. Некоторым даже сметы просчитывают. Угу. хороший зная, как бы, хороший трафик хороший вот. единственная проблема все-таки в отделе продаж но ну, я надеюсь в течение недели может быть что-то решится с колл-центром сейчас короче колл-центр на аутсорсе ищем uh -huh. может они просто физически ну они не успевают обрабатывать ну да был бы было было предположение что при таком объеме лидов да, и вот с Учетом, что Квиз а, дал фильтрацию нужную, да, и, слава богу, есть э, хорошие ряды, да, э, однозначно там 3-4 человека, да даже 5, наверное, э, не справится, потому что ну, вот сейчас вот смотри, да, средняя цена у нас 52 рубля, ну, там, пускай даже МДС, да, но это... Э, да, и там объем увеличения значительный, да, это у нас работает по